Всем приветик! Сегодня у нас очень важный видосик, как прокачать ранг новичку до 0-го ранга, а также зачем вообще эта прокачка нужна. Давайте разбираться. Видео будет маленькое, но важное, так что посмотрите его полностью. Во-первых, давайте разберемся, что такое ранг в нашей игре. Ранг это то же самое, что и уровень аккаунта. Чем выше ранг, тем выше уровень аккаунта, также повышается максимальное количество энергии, которое может быть на аккаунте. Давайте дальше разбираться, что дает ранг. И зачем он в принципе нужен. Так вот, повышение ранга дает следующее. Повышает вместительность энергии, дает возможность проходить некоторые кресты, которые доступны с определенного ранга. К примеру, и Event, который доступен с 60 ранга, Крест Пэлас, которые доступны с 20-го, 40-го, 60-го и 80-х рангов. Ну и наконец новый контент. Юниты супер удачи, вид и в скором времени еще будет Аезис, Это сотый ранг. Давайте разберемся, где лучше всего качать опыт, с учетом следующих моментов. Количество энергии, затрачиваемое на это. Количество опыта. И константу в 100 единиц, для того, чтобы было удобнее подсчитывать. Что ж, давайте приступим. Первое, что хочется отметить, это, естественно, дейли квесты. За них можно получить один раз в день 6000 опыта. Это без Геннесса или другого персонажа с повышением получаемого урона на аккаунт. С Геннессом 7800. С Рейнбол едой 25800. Это плюс 330%. Энергии тратится 3, минус только 1. Это что можно один раз в день заходить в этот квест. Итоги подводить буду по основному опыту. Так что итого у нас 6000 страты энергии 3 за один заход. Можно заходить только один раз в день. Следующее это гигантские боссы. Будем разбираться на боссе гигант. За один заход 2250 опыта. За один заход вы будете тратить 30 единиц энергии. Этого получается, что 6750 экспы вы получите за три захода. Далее, фарм лакеров. Самый лучший вариант для тех, кто хочет убить двух зайцев одновременно, нафармить лакера и получить опыт. лучше по опыту это Град. У него за квест дается 6000 опыта без Геннесса или любого другого персонажа с повышением получаемого урона на аккаунт. С Геносом 7800. Плюс еще Рейнбол Еда 25800 за один заход. Тратится энергии 50. Минус большие затраты на энергию. Этого получается 12000 опыта за два захода. Далее сюжетка. Да, сюжетка тоже дает очень много опыта. Давайте сейчас разберемся, сколько. Сюжетка Эш. 593 э, опыта за прохождение без Геноса или другого персонажа с повышением получаемого опыта на аккаунт. Тратится энергии 4 за 1 вход. Итого получаем 14825 опыта за 25 заходов. Также у нас в игре есть возможность купить Гранд пас, который будет вам помогать фармить опыт. Как он работает? В течение месяца вы будете получать удвоенный опыт, а также удвоенное количество золота за прохождение квестов. То есть, если пример взять Град, персонаж Лакер, дает 6 тысяч за один заход без него, то вы будете получать 12 тысяч за один заход, что довольно неплохо. Что ж, ну вот таким вот образом я вам показал, что фармить сюжетку лучше всего, если у вас уже закончены ваши фарм лакеров. Или же для вас уже в данный момент заняться нечем. Ну вот такой вот видеоролик получился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вы тратите свою энергию, где вы фармите свой опыт, а также вступайте в дискорд сервер, ссылка в описании. С вами был Макс, всем пока.